Тренер Брайан Орсер заметил, что свободы у нее не было. И раньше ей лишь давали указания о том, под какую композицию выступать и какие элементы, и в каком порядке выполнять. В этом плане работа в Канаде у 18-летней россиянки будет складываться по-другому. У спортсменов Орсера есть личные хореографы, которых выбирают сами фигуристы. А также ледовые тренировки, которые могут быть проведены в любое время по договоренности с тренером. Так как лёд и доступен спортсменам едва ли не круглосуточно. Суточно. По рассказам Тодберицы на катке хрустальной такой возможности не было, а расписание тренировок было единым для всех группы. Однако оплата тренировок у Орзи и его хореографов, в отличие от сам был 70 по часовая. А значит, каждое дополнительное занятие будет стоить двукратно чемпионат... чемпионки мира дополни... дополнительных вложений. Впрочем, это вряд ли станет проблемой, так как Медведев имеет нескольких спонсорских контрактов, а также остается под покровительством Федерации фигурного катания на коньяк России, которая должна оплачивать тренера для состоящей в сборной сп спортсменки, вне зависимости от того, из какой он страны. Орсер, в свою очередь, имеет большой опыт работы с федерациями разных стран по контрактной системе.